В Древней Индии правил богатый царь Баграм, который жил по принципу силы, только и зная, как воевать с ближайшими странами. Было у него непобедимое войско с быстрыми колесницами, зоркими лучниками и могучими слонами. Войско царя побило всех, кто вступал с ним в бой. А когда воевать стало не с кем, великий царь заскучал. Баграм созвал слуг и приказал придумать для него интересную забаву. Отвлекающий от царских дум. А за наиболее оригинальную идею пообещал хорошенько отблагодарить. Первый слуга принес золотые кубики, которые всего лишь на несколько минут увлекли царя. Хуйня. Следующий — алмазные шары для катания. Отец. Ты видел, видел. Игра с которыми царя также не развеселила. Самый умный слуга принес деревянную коробочку, внешний вид и содержимое которой сначала разозлило царя, ведь все пытались одарить царя драгоценными подарками. Увидев неподдельный гнев царя, слуга изрек, что интерес тут вовсе не в золоте, а в мудрости, чем сразу же заинтересовал правителя. И тот согласился сыграть. В шкатулке оказались маленькие деревянные фигурки, в которых Баграм узнал свои войска – лучников, слонов и офицеров. Слуга объяснил правила, и они приступили к игре. Царь был уверен, что легко обыграет слугу, так как он уже покорил силой весь мир. Но, к своему удивлению, правитель потерпел поражение. Ходы следующей партии Баграм обдумывал более тщательно, и поэтому сумел победить. Игра в шахматы так увлекла царя, что не проходило и дня, чтобы он не погружался в завораживающий мир шахматных фигур. Правитель помнил о своем обещании и захотел отблагодарить слугу, посулив горы золота и серебра. Мудрец же отказался от золота, а захотел взять вознаграждение с зерном предложив царю разложить зерно на клетки шахматной доски так, что на первую клеточку одно зерно, на вторую – два, на третью – четыре, увеличивая в два раза количество зерен на каждой из следующих клеток. Царь обрадовался такой маленькой цене, но он даже не подозревал, что нужное количество зерна нет во всем мире. Когда придворные математики сочетали нужное количество зерна, Изумление скрыть никто не мог. Это просто невероятное число, ведь можно с уверенностью утверждать, что это больше, чем количество песчинок в пустыне Сахари, самой большой пустыни на нашей планете. Указанного количества зерна хватило бы на то, чтобы 9 раз засеять всю землю, в том числе и то, что находится под водой и покрыто ледниками. Царь был не в силах вернуть в студии такое огромное вознаграждение, однако с того момента шахматы приобрели необычную популярность не только в индийском государстве, но и далеко за его пределами. Внимание! Теперь вам вопрос. Сколько же было зерен? Ответы оставляйте в комментариях. И не забывайте подписываться на канал. Всем пока!